Ну чё, люди, всем Дровенский, Кошенский, и сейчас будет э, стрим по Понитауну, будет вместе с Лавандой. Э, мы уже с ней закавываемся, только она только монтирует видос. Она там спалит голос. Она там спалит голос. Так что если вы хотите э, все-таки посмотреть Ну, её голос в реальной жизни, то почему бы нет, почему бы не прийти на стрим? Согласна, согласна.